Нью-Йорк, друзья, это не только экономический и финансовый центр земли, популярное место для кинорежиссеров и город полный знаменитостей. Это также и самый многонациональный город с районами, имеющими длинную историю, в том числе криминальную. Какие-то из районов остались опасными и по сей день. Есть даже информация, согласно которой жители Нью-Йорка кусают людей в 10 раз чаще, чем это делают акулы. Это не значит, что некоторые районы категорически запрещено посещать, но быть особо внимательными и стараться не гулять в них по ночам определенно стоит Но ну, а перед тем как мы приступим к опасным районам большого яблока более детально не забудьте подписаться на мой канал так вы будете чаще видеть интересный контент о разных городах и странах мы с вами будем развивать мифы и узнавать больше о достопримечательностях и природных красотах всего мира и конечно жду лайка после просмотра если понравится south bronx южный бронкс Рядом с богатым и знаменитым Манхэттеном находится Бронкс, который считается самым опасным и бедным районом Нью-Йорка. Там очень просто стать объектом нападения. Южный Бронкс почти всегда ассоциировался с бедностью, преступностью и нападениями. В 1970-х годах этот район серьезно пострадал от сочетания городского упадка, бедности и поджогов, что привело к большому количеству заброшенных зданий и резкому сокращению численности населения. Но в последние годы Южный Бронкс также стал местом значительных усилий по возрождению благодаря новым проектам застройки и инфраструктуры. Несмотря на эти усилия, в Южном Бронксе по-прежнему более высокий уровень преступности по сравнению с другими районами Нью-Йорка. Согласно данным Компстат, полиция Нью-Йорка о преступности в 40-м и 41-м кругах которые охватывают большую часть южного бронкса уровень преступности выше чем в среднем по городу этот район особенно известен своим высоким уровнем нападения и грабежей южный бронкс также ассоциировался с деятельностью банд в том числе с небезызвестными Bloods и крипс the blood and creeps две из самых печально известных и давних уличных банд в соединенных штатах и имеющих корни в лос-анджелесе позже банды распространились на другие города по всей стране включая нью йорк данные банды обладают отличительными цветами и знаками Блады носят красное в то время как крипы синие обе банды также используют жесты для м, общения друг с другом и определения своей принадлежности группа имеют свой сленг и свой алфавит английский алфавит с видоизмененными символами используя эти символы члены банды отмечают свою территорию с помощью аэрозольной краски оставляя теги у блац и creeps долгая история соперничества и насилие друг против друга. Это соперничество восходит к 1970 годам, когда банды впервые появились в Лос-Анджелесе. Соперничество привело к многочисленным ожесточенным столкновениям, включая перестрелки на проезжих частях. Браунсвилл район расположен в восточной части Бруклина. Его население около 58 тысяч жителей. Браунсвилл имеет репутацию одного из самых опасных районов Нью-Йорка с высоким уровнем преступности и бедности. Район также обладает и бандитской активностью в этом районе действует несколько банд в том числе худ stars g-stone creeps и Wave Gang. в 2009 году в бруклине в целом снизился процент преступности но браунсвилле это не коснулось. здесь даже есть поговорка если вам 25 вы либо мертвы либо в тюрьме либо в банде группировка the hood stars действует уже много лет и известна своей причастностью к самым разным преступлениям считается что группировка возникла здесь в 1990-х годах Годах. Членами банды являются в основном молодые мужчины и женщины, нередко подростки. The Hood Stars известны тем, что носят черно-белые банданы, а также демонстрируют определенные знаки руками, указывающие на их принадлежность к банде. Полиция Нью-Йорка предприняла несколько шагов для борьбы с Худ Старс и другими бандами в Браунсвиле. Департамент усилил патрулирование и наблюдение в этом районе, а также установил партнерские отношения с общественными организациями, чтобы помочь предотвратить деятельность банд и устранить коренные причины нападения Ист нью-йорк восточный нью-йорк это район, расположенный в восточной части бруклина с населением около 91 тысячи жителей район имеет долгую историю бедности и социальных проблем включая высокий уровень безработицы и низкий уровень образования эти факторы были определены как способствующие высокому уровню преступности в данном районе здесь тоже орудуют и группировки среди которых latin kings появившиеся изначально в Чикаго в 40 сороковые. Они часто носят золотые и черные цвета и используют пятиконечную звезду и льва в качестве своих символов. Банда также известна своей строгой иерархией с лидерами на вершине организации и членами более низкого уровня, которые следуют их приказам. О районе его криминальной активности и работе местных полицейских был снят сериал «Восточный Нью-Йорк», вышедший в 2022 году. Гарлем. Традиционно он считается афроамериканским кварталом. Изначально в 1637 году здесь поселились первые европейцы, но они постоянно подвергались нападению Ленапе, местного индейского племени, из-за чего многие в итоге это место покинули. Поселению, которое осталось, удалось выжить, и с 1658 года район стал известен как Новый Гарлем. Назвали его так в честь одноименного голландского города Харлем. Позже, в 1880 й среди населения стали появляться афроамериканцы. А после того, как одним из местных риэлторов стал работать афроамериканец Филипп, Пейтон. Население района стало состоять преимущественно из афроамериканцев к 1930 году. Также население состояло из кубинцев и пуэрториканцев, чьи группировки сменили итальянские мафии, которые промышляли в Гарлеме до 2000-х годов. В 30-е здесь действовало около 30 группировок, которые держали под контролем около 20 кварталов. Главой одной из таких банд была мадам Стефани сен клэр прославившаяся созданием Игры в числа, нелегальной лотереи. Вложила она в это дело 10 тысяч долларов. Суть игры заключалась в том, что игрокам предлагалось сделать ставки на три комбинации чисел. От 0 до 999. Кто угадывал три числа, получал соответствующую сумму. Доход -то Мадам Сенклер не был настолько огромным, чтобы купить виллу где-нибудь в Европе. Но его вполне хватило для хорошей жизни в Гарлеме. Получала она тогда около 100 тысяч долларов в год. Самый худший период район пережил около 50 лет назад, в 70-е. И многие у кого были хоть какие-то средства, уехали из района. Таким образом, там остались только те, кто был наиболее бедным и наименее образованным. Позже власти все-таки взялись за восстановление района. Это называется джентрификация. Преобразование и обновление неблагополучных и депрессивных районов. Здесь построили крупные магазины, торговые центры, кинотеатры. Билл Клинтон даже открыл здесь свой офис на West 125 стрит. Были восстановлены старые заброшенные здания построены новые в 90-е годы стоимость недвижимости в центре района увеличилась почти на 300 процентов на сегодняшний день район намного безопаснее чем 50 и более лет назад хотя население здесь по-прежнему состоит преимущественно из афроамериканцев несмотря на то что безопасность района выросла в разы это еще не значит что туристам здесь всегда безопасно находиться лучше избегать прогулок по данным территориям в вечернее время так как до сих пор происходят хулиганские нападения грабежи и манипуляции за запрещенными веществами. Бетфорд Стависанд, он же сокращенно Бет Стай. Изначально в районе до 17 века жили индейцы племени Канарси. Позже эти земли были выкуплены голландской вест инской компанией, которая основала поселение Бетфорд. Здесь в это время жили фермеры из Голландии и их рабы. В 1776 году местность захватили британцы, а после войны участки земли стали продавать новым поселенцам. Как и в случае с Гарлемом, большую часть местного жилья Стали занимать афроамериканцы, а уже к 1873 году здесь проживало 14 тысяч человек, среди которых были также немцы, шотландцы, евреи, голландцы итальянцы. К 1940 году численность афроамериканского населения стала повышаться, а уровень благополучия наоборот снижаться. Тогда в районе началась борьба с бедностью и сегрегацией. В 1980-х в районе был приток выходцев из Карибского бассейна, а в конце 20 века сюда стали селиться обеспеченные потоками второго и третьего поколения приезжих из вест-индии что несколько стабилизировало экономическую ситуацию района да сейчас этот район менее опасен чем десятки лет назад но необходимо все равно держать ухо востро в настоящее время Бедфорд имеет одну из самых больших численностей населения 230 тысяч человек а общий уровень преступности составляет 2548 преступлений на 100 тысяч жителей в общем в одном случае 40 есть риск стать жертвой преступления друзья на этом Пока все если вам понравилось ставьте лайк также не забывайте заходить на мой второй канал с maps education где я рассказываю про зарубежное образование и возможность иммиграции и конечно я всегда благодарен если вы поставите лайк и подпишитесь на канал